Привет, студент! Пока ты разбираешься в новом расписании или пытаешься не заснуть на парах, мы для тебя приготовили новый выпуск новостей. О последних событиях расскажу тебе я, Анастасия Иванова. Итак, смотри сегодня. Продолжаем знакомиться. КФУ посетил посол Корейской Народно-Демократической Республики. Творчество для всех. В Казани завершился фестиваль еврейской музыки. В мире нет никакого волшебства, есть только физика. Это любимый лозунг ученых, однако сколько есть на свете явлений, которые остаются необъяснимыми. Кто же поможет открыть новые законы физики? Конечно, Казанский федеральный. 5 сентября в Казанском федеральном состоялся международный симпозиум «Экзотические ядра Эксон-2016». В нем приняли участие ученые из 22 стран мира. Также интерес к симпозиуму проявили студенты и аспиранты Казанского университета, которые, несмотря на то, что не первый год связывают свою жизнь с наукой, так и не получили объяснения на сложнейшие явления физики. Однако для КФУ нерешенных проблем не бывает. И после открытия симпозиума ректор КФУ Ильшат Гафуров обсудил с учеными вопросы сотрудничества в области фундаментальной физики. Возможно, наши выпускники не будут проходить практику на ваших площадках, поскольку то, чем вы напрямую занимаетесь, у нас, в ну, как не культивируется. Да? У нас есть мифи, который полностью интегрирован в а, ваши проекты совместные. Но тем не менее, в Институте физики у нас так или иначе представлены направления, которые, возможно, бы К слову, благодаря сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований, ведущим вузам России удалось открыть кафедру ядерных исследований и ядерной медицины. Вот и в Казанский федеральный представители данного института приехали с важной миссией. Магистры двухлетнего обучения, вот они слушают лекции, то есть они поступают на нашу базовую кафедру. Год первый они проходят обучение у себя, потому что есть ряд, ну там. Набор обязательных предметов для получения диплома, да? и наши преподаватели либо дистанционно, либо приезжают, скажем, там на неделю на две и читают просто курсы, да? а второй год они живут просто в Думе, то есть они приезжают, и у нас порядка, наверное, 300 дисциплин. Не случайно одним из организаторов и базой проведения симпозиума стал Казанский федеральный университет, внесший большой вклад в общероссийские научные исследования. Сотрудничество КФУ со столь важным научным центром в области ядерной физики обещает открыть все двери. Совсем скоро студенты смогут раскрыть для себя не только неизведанные тайны физики, но и с уверенностью использовать их в медицине, экологии, информационных технологиях и во многих других областях науки. Аделия Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз. КФУ налаживает сотрудничество с самой закрытой страной мира, ведь для образования и науки преград не существует. Подробности визита посла КНДР смотри в сюжете Ксюши Дзен. Чрезвычайный полномочный посол КНДР в Российской Федерации товарищ Ким Чжун посетил Институт фундаментальной медицины и биологии с целью развития сотрудничества между Россией и Северной Кореей в сферах образования и науки. Цель приезда.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 Ксешит Зен, Ленардо Валетьяров, Универньюз. Что интересного рассказывает нам Всемирная паутина сегодня? Давайте узнаем наши традиционные рубрики News. Казанский Кремль и главное здание Казанского федерального университета будут представлять столицу Татарстана в финальном туре голосования на сайте ⁇ Твоя Россия ⁇ .РФ по выбору новых символов для купюр. Казань вошла в шорт-лист городов, которые могут попасть на новые банкноты Центробанка. Проголосуй за Казанский федеральный, не пропусти. Татарстан — единственный регион по Волжи, где работают сразу три вуза федерального уровня. Это Казанский федеральный университет, КНИТУ КХТИ и КНИТУ КАИ, признаны хранителями лучших традиций и двигателями образовательного процесса. Студентка Института психологии и образования КФУ Алена Иванова изучила использование социальных сетей как самопрезентацию в социуме. Также исследовательница утверждает, что способы воздействия через Инстаграм часто используются в период проблемных взаимоотношений. Самой красивой татарочки мира подарили автомобиль от Рустама Миниханова. Победу в конкурсе завоевала 18-летняя девушка из Башкортостана Эдельвейс Ихсанова. В Татарстане опасна каждая четвертая публичная Wi-Fi-сеть. Угроза исходит из возможности перехвата злоумышленниками личных данных и паролей пользователей. 5 сентября в «Пирамиде» пройдет Казанский международный фестиваль мусульманского кино. В программу форума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и толерантности. Для учащихся школ Татарстана стартует занятие по финансовой грамотности. Основная цель проекта — содействие формированию у населения разумного отношения к личным финансам и навыков управления личным бюджетом. Жители Казани все чаще замечают аспиратус — это самые страшные облака, известные науке. Обычно после появления подобного типа облаков можно ожидать грозовой дождь, подобный тропическим ливням. В Казани открыли памятник, посвященный писателю Василию Аксенову, а арт-объект представляет собой вешалку, на которой висят шляпа, пальто и зонтик, а рядом стул, на котором в ожидании хозяина сидит собака. Казань уже в пятый раз приняла у себя международный фестиваль еврейской музыки. На улицах города звучали не только традиционные мелодии народа Израиля, но и современные композиции в самых разных жанрах. Завершился фестиваль красочным галоконцертом в Униксе, на котором побывала и наш корреспондент Диана Вакян.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 На этом у меня все. До скорых встреч!